Ай, привет, дорогие мои! С вами я, Зазыпу. Что, Хейфлайфич? надо продолжение. Просмотры собирает. Отлично. Отлично. Всем все нравится. Что у нас тут? Ага. Ну, для начала нужно взять пушку. Зомби! Зомби, подожди. А. Опа. Зарядный, сестра туда встала. Так, это я заберу. Это тоже. Э, ты бы так не целился бы тут. Да, я понял, понял, понял. А, давай это с собой возьму. Вот в него стреляй. Не в меня, блядь, а в него. Тихо. Постой, тут а, а. и чё? А мне туда? Я понял. Ай, ай, ай, чё? было? Ну что, кому тут? Я-то горд, блять. Брось Кого вот этих? О подбивать, блять, снайпера, что ли? Где этот оскорбитель стал? Ничего, мне прямо не будет по гранату послать или что? Я же, блять, тупо не дотяну. ебать там это... откуда еще снайпер возродился Каких нахрен гранат, мужик. Гордон, сними этих снайперов. Как я их тебе, блядь, сниму? Сними, сними, блядь. Ну-ка, даже китамета нету. Эй, не забудь про гранаты! Я их тебе не подобью никак, блять. Братан, гранаты! Братан, я сука в яре, блядь. Я пошел. Козлина, блядь. Ай, <плодисменты> нахуй. Я не подобью их, блять, никак тебе. Если только, если только не за гранатомета на этой херне, блять. Короче, вам такой. Короче, гранат, да хорошо, давай, где там этот хер сидит? Давай еще раз. Давай еще раз, блядь. Давай. Один готов, один остался, парень. Только так могу. Гранаты я до туда не дотяну. Давай. Права на ошибку нету. За ебок. Ну эти паты мне не нужны. Что даже кп не потеряли. Я бы даже сохранился такой. Ты ну ч? Хм. Мужца! Давай. Давай же! Давай к воротам. Член кул отряди ГУО все еще дает мне кое-какие права. Ты слышал, мюканья? Че, харкабу, что ли? Меня преследует. А, это кошка-то. Осторожно! Где, ч? Мины, блядь. Нака она милая. Так, хуяк, хуяк. Своди там не наступи только. Это я гордо еб твою стреляй, Гордон. Это стреляй, ты мне мешаешь. Я стреляю, блядь. Давай. Слушай, что подладивает, блядь, или мне кажется? Так, ну сейчас вначале как-то. 5, 5 Ну вот Ты живой там? Ива меня. Сейчас пушку возьму. о, а ты откуда? Ща, братан, вы перезаряжу призаряжу. Заебик, заебок. О! Впереди находится старое здание, то ли банка, то ли музея. Так или иначе, теперь это Nexus надзора сити 17. На крыше находится огромное устройство подавления. Ради ж его действия охватывают все окрестности. Понимаю. Прости. Ага. Вот и пришли. Кексус надзора. Похоже, они мобилизуются. Началось. Отсюда видно ворота. Я покажу, когда спустимся вниз. Нужно попасть в то здание, чтобы открыть ворота. Устройство подавления будет <как> подавлять всех проходящих, пока его не отключишь. Идем. Давай, кто-нибудь Я бы хотел уделить внимание лично вам, доктор Фремер. Да, я говорю с вами. Да ладно, не надо мне столько внимания уделять. Человек науки, мог бы... не прятаться. У вас там все нормально? <свистит> Тихо, не иди туда. Ой. Мина. Вон те ворота. Их надо открыть. это, блядь, сюда? Если получится, <свист> <открыть, свист> <первая, свист> Тихо! Осторожно! да вижу что сука осторожно ну туда мне не пройти блядь. ладно я понял отсюда ты даже не поцарапаешь эту дрянь Гордон. нужно отключить ее изнутри ну, давай пойдем поцарапаем ее немножко И что? Ну тут завал. Пойдем. Поищем другой способ протага по Солдаты, блядь. Тем более, кто только -то несколько. Подожди, дай, дай побегу пушку. Да что такое, блядь? Ч ⁇ она подлагивает? Ч ⁇ она подлагивает, блядь? нормально раньше ничего не лагало Даже если сейчас, я не могу гарантировать что покровители вас. Боюсь, а, вот, <свист> доверие. Не не обманывайте доверие которое оказало вам человечество Жизни человечеству. Эй, нас! а, Гордон. Заключенные, выпусти их, Гордон. Они могут нам помочь. Давай. Доктор Фриман, я пойду с вами. Заебись. Доктор Фриман, мы идем. Подождите меня. Угу. Ты богохлился. Давай сюда. Да был... Что, ты можешь? лично вам, Доктор Да, я говорю с вами Человек науки, который мог бы направить сомневающихся и боящихся к... Предпочел для себя путь невежества и разрушения Не заблуждайте куда тут? Вы начали не а путь к неизбежной гибели вы вергли человечество в пучину падения даже если вы сдадитесь сейчас я не могу гарантировать что покровители пощадят вас боюсь опять. Господа комбайны. Ну, пушек дают донатно. Двери запечатаны, заклеены, ручек. Ну, спасибо. Сейчас, подождите, пацаны туда не ходите только. Ничего. Ну? О, пулеметы. Ты в костюме, ты с ними разбирайся, а я к панели безопасности. Ну, типа, эта я не взорвется. Можешь сказать. Не, она не взорвется. Должно сработать. Я понял. Отлично, я открою. Они появятся с крыши. Мне Чтобы кажется, не тоже через защитные поля нужно вырубать генераторы по одному. Сосаны, блядь, возьми артичку. Спасибо. Гадость блять. 20 до ХП. Прикрой меня. есть что у кого? для готова. Подхиляйте, примана где остальные, блин? А, не буду обузить. Пашки. 8 кп это еще много. О, что-то подхиляло. Давай, похуй, quick сейф на Эй, вы, вы, вы, Ща, бро. Сейчас. Доктор Фион, подождите, мы идем с вами. Потрясающе. Разве... Это для меня. Так это... только о тут блять. парни не стоит там я не подпирается стоят там на пути блять ну и чё куда тут Нужно о можно начать из этого Давай. Эй, у тебя же есть крови пушка и вая. Долбаника по этим счетам. Может они вырубятся? Дай попробуем. Я тут только немножко 7. это, того. Черт! На крыше засел надзор, а нам как раз туда и надо. Хорошо, осталось два генератора. Вы же оттуда придете, да? Думала, бля. Давай еще раз крик сейвит. Тут что-то становится тут. Так, ну сейчас пулемет отсюда вылезет, да? Блять, осторожней там. А здесь, собственно говоря, у нас хера нету, да? Так. О, сколько охраны! Там явно есть что-то интересненькое. Давай, Долг, я отключусь, пока ты его не отключишь. Будь осторожен. Ох, мама. Давай сюда. То есть на это все не, не реагирует. Тихо, блять! Не, мне Еще Вообще не надо было так делать. Ой, не надо было. Давай повторим. -то а ты уверен, что нам туда надо? Да иди ты блять! Вот, посмотри, еще один генератор стоит. Тут один. Я не уверен, все ли я сделал правильно. Остался последний. Да вон он. Иди, Вот так вот это делать, но я, блять, не хочу. Извините, док. А? Да ничего. Переживай. Стреляй, Гордон! Мы окружены. Да не настолько. Вы где, блядь? Отрави на них прыгунов давай гордан раз так ловушки побелись отойди свали отсюда Как сказать, идут. надо, и чё Ну я понимаю туда, ну, но блять, это наш для разминирования? и тебе, и тебе. А еще съебнит. Не нормально. Прывались. Вот мы и тут. Вот Всё, да. Все? все. Негативность. трупы. Заодно выключится устройство подавления на крыше. А теперь на крышу, Гордон. Давай. Как-куда? Покажешь? И сам не знаешь. На крышу, Гордон. Да хорошо, хорошо. А. Нормасик -а. <Слышко> там все. Есть выход на крышу. Следуй за мной. Давай показывай. Мы следуем за тобой. Ой, бля. А теперь на крышу, Гордон. там все Следуй хорошо? мной. Стой, блядь. Здесь вы. Осторожно! Дурачок, а теперь блядь. на крышу, Гордон. Ага. Следуй за мной. Дают, бери. На крышу, и? Гордон! А теперь на шинку. Уипс! А вот и наши ворота. Будем слабо! Иди наверх и наведи мост. Нужно, чтобы поддержка могла подойти со всех направлений. Добро, добро! Если появятся новые люди, я отправлюсь к тебе. Увидимся позже, Гордон. О, а вот это я люблю. Хуяк. Тихо, тихо, тихо, тихо. Нахуй взять сюда? Подожди, подруга Ну чё, давайте на этом может сохранимся И продолжим следующей серии уже, да? Как вам такое? Ну, а вам что могу сказать? Спасибо за просмотр большое и надеюсь, вы поставите ваш лайк. Поставите комментарий. Вот. Всех люблю. Целую. Всем пока.